Я очень рад, что нахожусь тут на CM4, я очень много интересного увидел, я смог понять статус Customer Experience Management в Украине, исходя из того, что говорили спикеры компании, исходя из вопросов, которые им задавали. Это было интересно. Конечно же, много сделано, много еще надо сделать. Я очень надеюсь, что в следующем году на, CM4, на CM5 уже пригласят и нас, компанию Ало, для того, чтобы мы показали наши достижения, прогрессивные достижения в Customer Experience. Спасибо вам!